всего поймал ну, там увидели видео и решили мы с этих щучек сделать ребята ушицу на ушицу будем делать завтра но ну, для вас это будет в этом видео вот я их уже почистил также надо жена тут достала форель у нас друг юня есть такой сейчас я щучку немножко нарежу что завтра ее просто закинем ну, для, ну, для вас это уже будет в этом видео а? для нас это будет завтра Щучка. будет двойная уха у нас, ребята. Щука и будем головы и хвосты брать с форели. Так, вот эту форель зас... сколько тебе надо засолить? Ну три оператор. три штучки. Три штучки засолим. Да. А две штучки типа это. С Я с морковкой все. не тушить. Так. Ну все, ребята, погнали. Вот такая форелька, спасибо другу Леониду. Леня, спасибо тебе за подгончик. Заяц, скажи тоже спасибо за ну, Мы вообще-то его ждем. Может быть приедет на угод, но не знаю. Хотелось бы. Да. Ждем. Так, ну как буду засаливать, ребята? Разрежу ее вдоль. Вот так. Просто и все. Короче, буду солить как у нас Мурманский солят все также буду порыть. никаких пропорций не надо будет так сейчас пока оставим так ну, вот это покрупнее тоже засолить хорошо вот там ребята кстати новый год отметили напишите в комментариях потому что это видео тоже будет считай в следующем в году следующем году уже да считай видео у вас ребята это с прошлого стола уже там и так много, много на канале видео как ни странно да как ни странно много накопился а сколько еще в компьютере лежит надо сделать так еще одну да угу. не сделают вот эту соли. маленькую да, да. маленькую то смысл нет солить что ее тут солить ну, давай засолим. а смысл нет этой маленькой там мне тоже хочется ее поесть. Что же я должна? Одни косточки, что ли, голодать? Уха будет у нас обалденная, ребята. Угу. Приедет приготовит. Да, если Леня завтра приедет. Пусть готовит. Ух ты, Леони у нас готовит. Не факт. Ну, жалко. Так, все, а это уже у нас пойдет. Ты пойдёт. порционно. Сейчас на уху-то. Слушай, там будет вообще не будет, будет супер. А это прям вот порционными режь, таким средненькими. Вот, ну, чуть побольше, не мельчи, это а как мне. Досочку надо было. Самбука такая херня, вот такая, елками какими-то пахнет, да? Да, я тебе сразу сказала, <смех> что самбука вот это не айс. Ну, она какая-то на этих, на травах или что-то. А я чувствую, какая-то... Елкой <смех> пахнет. <смех> Хвойная, а сосну, кажется, хвойное, хвойное какое-то дерево. Да. Не знаю, на любителя, наверное. Ну, придется пить, а что делать? Форель приехала с Новгорода. Так, пойдет тебе? Да. А, ну как раз ты завтра добычу-то готовишь. Конечно. Ну завтра заодно с снимем, что там же нас с этой будет. Так, ребятушки, нам нужна просто простыночка, желательно чистая, нежелательно а чистая. Насыпаем соль. Только аккуратно на стол не и все ложим первую подопытную, заворачиваю вот так ребята солят у нас на севере просто не знаю пропорцию соли все солю на глаз не надо так говорить это на глаз насыпят вот я так и на глаз и насыпаю мне сюда нормально получается все закрываем ребята он меня не понял чуть-чуть шкурку подсолим так подсаливаем и сразу следующую Тоже тут повыше подыми вот да и это вот царю ребята на глаз никогда не пересолено бывает либо берется не ври Рыба берет соль сколько и надо. Все. Есть следующую. Папа. Ой, это побольше надо соль. Да. Ну, раз... разбей, пожалуйста. Так. Прям втирайте туда вот так. Тут спрашивал мне как рыбу солить. Вот солимо а все. Тут ничего сложного не надо. Кто-то еще сахар добавляет, но тоже москвич, москвичи добавляют там сахар. Он нафиг не нужно вроде сахара. Вторую шкурку. Угу. Там есть. Ну что, на шкурке мы все равно ее есть не будет. Все. Так. Да. Ну все, ребятушки. И что нам надо дальше? Остается? Просто завернуть. Так, мы сейчас ее немножко. Двинем. Может, то, значит, муж с детьми не сидел. не знает, как заворачивать. Сейчас жена будет пеленать. <завис> у него большой в этом. <завис> Конечно, эта тряпочка у нас маловато. А я тебе предлагала больше. Ты отказался. Ничего страшного. Смысл короче, всей этой штуки, тряпки. Так, надо теперь какую-нибудь емкость. Не 5? надо в пакет, она сдохнется в пакете. Емкость какую-нибудь, да? Как? Все, и эту рыбку просто Блин, ну, хватит, поместится сюда. Поместите, Во. Вот, Уложите прямо. вот сюда. И сейчас ставь на паузу. Руки помою. Да. И все, и немножечко-немножечко тряпочку надо увлажнить. Чтоб рыба не засохла. Знаете, когда бывает... Не, да? нет, у меня чайник будет вонять рыбой. Не будь, а руки помыл все на влагу влажная теперь там конечно не такие размеры там совершенно ты другая. на другом севере живешь тут приходится жить в московской области приходится довольство со тем что есть так всё. а это будем мы делать в уху Но я это... сейчас ее тоже промо, промыть надо не и не надо, её... надо ничего промывать я завтра ее промоем а не надо промывать мы ее завтра промоем ну, завтра еще можно иначе пакетом просто накрыть Молодец, я тоже Сегодня так. Сегодня уже сил нету хуварить, уже время, тем более вечер, только с рыбалки приехали. Лелику решили тоже устроить праздник, Новый год. Новый год. Он даже не видит, мимо рыбы идет слепой. слепой. Слепой он старый кот. Нет, ты чё, значит... О, что насчет? Что это? Это роскошь какая-то? Вы издеваетесь? Скажите, вы мне таким не в жизни кормили? Кормить, ешь, пт У вас коты так же едят рыбу, ребят. Ну, конечно, под прицелом телекамеры. Или он камеры боится. А, Наверное. Вот, устроить Новый год. С Новым годом тебя рыжий. Старый наш, старый наш кот. С Новым Годом тебе. Кушай, кушай. Тоже дали ему форельки немножко. Кишочков. Пусть покушает. Аппетитно так ест. Мне же саму есть захотелось. Да, Рыжик? Так, ребятушки, ну чё мы рыбу почистили, и завтра мы будем делать уху. А вы не переключайтесь. Сегодня у нас уха. Перед Рождеством, перед праздниками надо как бы ушиться поесть, ребята. Я обещал вам сделать уху, и сегодня будет уха. Сейчас будем показывать процесс, как это мужские руки будут ее готовить. А вы не переключайтесь. Так, сейчас жена, ребята, картошечки начистит, а я уже буду готовить непосредственно. Для ухи нам ребят понадобится все 5 картошек две луковицы вот такие взял знал там уже чистит картошку в общем сейчас почистим картошку и лук и продолжим видео так ребятки почистили лук бери сейчас там картошка картошку, а, бери. Сейчас картошку да сейчас сначала набираем воду ставим воду Так, ребятушки, ну что, набрали воду, пол кастрюльки нам достаточно. Ставим это на газ. Оператор, подходите, пожалуйста, снимайте нас. С водой. С водой, да. И сейчас будем, пока займемся картошкой. Порежем картошку, чтобы она уже была готова у нас. Так. Жена почистила картошечку у нас молодец жена, а я сяду сюда и погнали на быстрой перемотке. что, такими пойдет тебе? съешь? да, я-то целым мог кинуть прямо, ничего страшного ну и что, так вот помельче, ну как помельче на природе, конечно, делаются там прям быстро, но жена не любит, чтобы крупная картошка была Делаем вот такими, короче, штучками. Фри. Типа фри, да. Так, ну что, ребятушки, почистили картошечку. Теперь начнем с лука. Продолжим луком. Продолжим луком. Лук по идее все должно быть крупно но что-то крупное они не едят не любят Идется вот первое что сделать и почистили лук почистили картошечку вода нарезали да вода, вода уже уже там, уже хорошая почти закипает, уже уже можно все опустить туда картошку Ложечку возьми. вон там на вот. рыбу следующий а рыб. ингредиент потом будет рыбка рыбка кстати посолиться надо. Ложку, Гурю, возьми, мы ты. Ты, Вилка. 7, 4, да. знаю, ложку одну надо пока положу, а там попробуем уже. Там еще подсолим все. Там попробуем. Вовпись. Можем подсолить. Ну все ждем, когда закипит картошка. Закрывай крышечкой. Быстрее закипеть. В принципе, можно еще и лук туда пахнуть, ну, чтобы она быстрее, ты, ты, лук тоже сварится хорошо будет да. все вместе, особенно он же меньше нарезал, да. жесткий был, потому что рыба готовится совсем быстро, все, и больше никаких морковок, пшена, всякого там, что, -то, что -то только не ложит. это уже не уха, это рыбный суп, а это именно настоящая уха, как она должна быть, это сказал гильди... вам бурманчанин. Да, основной ингредиент будет еще в конце, ребят, покажу вам. А жена тоже решила сделать рыбку, короче, форельку. С морковкой, да, зай? Ну, сейчас вы все увидите тоже заодно в этом же видео. Пока у меня с уха там варится. Пока картошка варится с луком. Сейчас как я закипит. Сейчас Хороший, а новую штучку, штучку ты купил? Да. Мне мама подарила одну штучку на новый год. Вот такая вот штучка вообще классная. Она не только морковку, лук, она шинкует капусту и мелко трёт, что нужно, как вот терка. На очень хороший способ в том, то что отставляешь емкость. А, покажи на присоске, что она там. Да, она а, отлипла. В общем, вот так вот делается вот на присоске. Вот переверни ее. А. Ставишь на поверхность. И вот она никуда не девается. Мне нравится вот больше вот эта вот терка тем, то, что не надо пальцы, себе на терке впереди. и делаю одну секунду все. вот такая вот получается морковка супер ребятушки картошечка у нас закипела в принципе я уже посмотрел она такая уже наполовину готовая лук уже точно готов да. и время надо закинуть туда рыбу срочно рыба еще не до конца разморозилась у нас Ну прямо вот так вот Оп. и она сейчас как раз и картошка и рыба все вместе да она а надо еще водички добавить, конечно. Не надо, она сейчас сама даст а, тебе воду еще. Разойдется. Она сейчас разойдется. Все, ребята, рыбка оттаяла Рыб. уже. И теперь пускай варится. Сейчас ждем, когда опять закипит. И в принципе уха уже почти почти у нас готова. Так, ну сейчас продемонстрируем вам, как она лук режет приходит так жена там все крутит у нас пока уха не закипает такая штучка получается уха у нас уха у нас и щуки и форели двойная уха будет так ну ч ⁇ ребят это еще добавим короче сюда лаврушечки буквально вот, листика 2-3 и перец перец тут на жена мне дала выделила штучек говорит, больше не надо острые говорит, не люблю вот. и все пускай пока это все опять настаивается жена там смотри сколько там она mm -hmm. так ну и для ухи нам понадобится водочка и стопочка открываем это настоящая уха должна быть вот так, ребят. Топочку водочки. Че, краев не видишь? Не надо. И Вот как она. Ох, вливаем сюда и теперь опять накрываем крышечкой так и еще последний ингредиент который остался на положить в эту уху сейчас вы все увидите не переключайтесь так ну что подготавливаем главный игрен последний гредиен как говорится так надо сделать так что потом еще можно это вытащить будет благо есть печка Были бы щипцы можно было бы уже давно это все сделать ну, как ребята все горит ага. тепло -яй -яй. аккуратно Горячо. вот в эту тоже ага последний ингредиент ребятушки Теперь вот это настоящая, ребята, уха. Сейчас попробуем, ребят, что получилось. М -м -м, обалденно. Ой, хорошо. Под такую шицу надо обязательно стопочку налить. Она уже там. немножко, ребята, укропчика свойского, свойского. ушицу для аромата более изысканного. И все, и пускай все это распаривается, настаивать Выключаем газ. Выключаем свет и тушим камеру. Так, друзья дорогие мои, жена решила тут рыбку замутить. Что за рецепт расскажешь нам, или Аркадия? в процессе будет видно. Наливаем подсолнечное масло, берем морковку и укладываем ее на низ. И дальше берем заготовленную мужем рыбку. Вот она здесь все лежит. И прямо кладем ее рядочком. Ой, ой. Вот. Закрываем вот так. Вкусняшка будет. Прям няшка. Да? Не знаю, попробуем. Я помню, когда ты что-то делала такое. Так, ну что, ребята, укладываем первый слой морковки, второй слой рыбы. Да. И запихиваем последний кусочек. Ой, кто-то идет. Солим. Солим, как муж говорит, на глаз. Перца ничего не надо, Нет, конечно. Рыбе, перца. Потому Я думаю, что это будет вообще катастрофа. Так, чтобы все покрылось солью, чтобы все кусочки не были соленненькие. Потом берем лук. Не важно, как он сделан, главное, что он закрыт. она там стушится, и он будет не заметен абсолютно. И все это закрываем остатком морковки, чтобы она потушилась. Морковка в этом блюде вкуснее, чем рыба, потому что она пропитается всей вот этой рыбкой. Такая будет бомбическая. Ну все. Что, не надо ни воды, ничего не надо? Все, а что? А, ну потом самодаст да? Да конечно. Все, ставим на медленный огонь. Да. Всё. Такое, ребята, блюдо было от Елены Аркадьевны. Надеюсь, она будет вкусным. А мы продолжаем пробовать уху. Так, ну что, ребятушки. Вот такая у нас получилась уха. Елена Аркадьевна даже выделила мне стопочку Подушицу, как говорится. Ну и что, будем пробовать? Давай, знаешь, пробуй первое. Ну я ж тебе налила. Ага. на тапос снимай меня. Давай. Так, ну чё? Ваше здоровье, ребята, с наступающим Рождеством, Ребят. вас всех, всех наших подписчиков, всех друзей. Здоровья вам. Самое главное здоровье. С наступающим. хорошо, хорошо на мало <смех> так ну сейчас и лена попробует все. оценит все всем пока <смех> нет Мы <давай>. будем кушать <смех> сейчас и лена оценит молодец у меня муж настоящий рыбак. ну ешь, вкусно. да. вкусно ну, попробую еще я должна прям в камеру наедаться <смех> <смех> Верча. Верча. Угу. Я вот... Ладненько, ребят, заканчиваем выпуск, всем пока. всем пока, всех с праздниками, до скорой встречи, подписывайтесь, кому интересно, ставьте лайки и пишите комментарии, всем пока.